Лето, солнце и жара соблазняют до утра. В этом ролике ты узнаешь 10 ключевых правил летнего соблазнения. Ну а прежде чем мы будем начинать, обязательно подписывайся на канал, если ты до сих пор этого не сделал, комментируй, жми лайки, меня это будет мотивировать снимать еще более качественный контент. Что ж, ты это уже сделал? Тогда мы начинаем. Правило первое. Соблазнение одного дня. Если ты познакомился с девушкой днем, не затягивай встречу. Назначай встречу прямо на этот же вечер, потому что летом все проходит гораздо быстрее. Правило второе. Соблазняй клубные. Соблазнение с дневным. Если ты познакомился с девушкой в клубе, взял ее номер телефона, то тебе ничего не стоит договориться с ней на следующий же день, поехать куда-нибудь позагорать и там, естественно, закончить то, что ты не успел доделать в клубе. Правило три. Найди себе напарника. Запомни, что летом девушки очень часто гуляют парами. И когда ты подойдешь к такой девушке возьмешь телефон и она тебе скажет приди с другом либо я буду не одна а с подругой эта фраза не должна тебя испугать потому что ты будешь тоже с другом правило четвертое меня места для соблазнения если до этого знакомился в торговых центрах или на главных улицах своего города то летом многие девушки перебирается там где есть солнце пляж и вода а также оккупируют террасы многочисленных кафешек и ресторанов просто проверь эти места и ты видишь что там тоже очень эффективно можно общаться и соблазнять правило 5 посещаю пнр и массовые мероприятия Летом проходит много концертов, которые могут быть абсолютно бесплатны. И приводи девушку на этот концерт, главное, чтобы ей было интересно. Приходи на эти тусовки, общайся и соблазняй. Там это очень круто сближает и позволит тебе провести свидание нетривиально, а очень эмоционально и весело. Правило номер шесть. Меняй места для свидания. Мы уже поговорили о том, что нужно менять места для знакомств, поэтому свидание. Ты считаешь, что нужно водить девушку либо в кафе, либо в ресторан, либо в какую-нибудь кальянную, но летом у тебя открываются масса возможностей. Многие парни их боятся. Это места, где много людей, а ты можешь смело действовать. Это позволит тебе провести очень веселое, очень интересное и нестандартное, нешаблонное свидание. Ты можешь пойти погулять по парку, покормить голубей, или беде, если есть такая живность. Ты можешь просто прогуляться вдоль набережной, можно гулять по городу летом часами, и при этом интересно общаться и передавать девушке приятные переживания и эмоции. Но после того, как вы проголодаетесь, уже можно пойти перекусить в какую-нибудь кафешку. Это очень круто, это очень здорово, потому что совместное действие, которое вы с ней проделали, это то, что тебе необходимо. Секундочку, внимания, я объявляю конкурс на самый обезбашенный чумовой комментарий твоего летнего соблазнения. Напиши, комментарии о том, как у тебя закончилось и прошло соблазнение, и победитель получит от меня в подарок мой авторский курс по соблазнению. Правило номер 7. Держи свою квартиру в чистоте. Многие парни, я знаю, не очень любят убираться, и поэтому, когда у них в квартире побывало 3, 4, 5, 6 человек за одну неделю, там накапливается бардак, мусор, ну и так далее. И девушки не хотят просто переходить в такую квартиру или чувствуют там себя неуютно, дискомфортно, и, естественно, у тебя соблазнение только осложняется. Поэтому держи в порядке, чтобы все было хорошо, чтобы ей было комфортно прийти к тебе, не знаю, попить чай, кофе, выпить бокал какого-то вкусного там коктейля, может быть даже порубаться в приставку, ну а потом уже, собственно говоря, и заняться тем самым, почему ты ее туда позвал. Ну и помни, что летнее соблазнение это еще и первый месяц осени, это сентябрь, в котором ты также можешь активно пользоваться этими правилами, они придут тебя к успеху. Следующее правило это знакомство на перспективу. Если ты познакомился с девушкой, взял у нее контакты и понимаешь, что ты сегодня-завтра не сможешь ее соблазнить, тогда просто добавь ее во все социальные сети. И когда закончится лето, у тебя будет целый перечень таких контактов на перспективу и ты сможешь уже с ними встречаться и в долгую работать и соблазнять как ты делал обычно до лета а если тебе не втерпешь и хочется прямо здесь и прямо сейчас тогда тебе поможет мой курс Мастер мастерфаста переходи по ссылке внизу под этим видео регистрируйся в ранний список и забирай свою скидку в 50 процентов правило 9 активное соблазнение в онлайне лето накладывает свои отпечатки на онлайн соблазнение знакомства Такие сервисы, как Тиндер и Баду, тебе помогут получить множество контактов девушек, и ты можешь сразу же приглашать их на встречу, которая потенциально может закончиться сексом. Просто не затягивай соблазнения. Десятое правило – это спорт и соблазнение. Если ты до этого думал, что это несовместимое понятие, то летом ты удивишься, но многие девушки, которые занимаются утренней пробежкой или где-нибудь на коврике в парке, занимаются пилатесом или йогой, очень активно идут на общение, особенно если ты подойдешь к ним и предложишь накатить по протеиновому коктейльчику и продолжить ваше приятное общение. Просто попробуй, и ты удивишься, насколько это может быть эффективно в твоем инструментарии. Но если ты думаешь, что же девушке написать в онлайне, чтобы она тебе 100% ответила или оставила, свой номер телефона, тогда тебе точно поможет мой онлайн-курс по переписке. Это абсолютно бесплатный курс, который тебе прокачает в таком важном навыке, как переписка с девушкой. Ссылку на телеграм-канал, где находится этот курс, я оставлю здесь, в описании внизу под этим видео. Переходи и прокачивайся.